Здравствуйте, подписчики канала Магия Улара Гисера. Конечно же, бывают такие ситуации, когда человек попадает в долги, долговые обязательства, и появляются судебные разбирательства или выяснение каких-либо обстоятельств, как сделать так, чтобы это перестало вас мучить, как навсегда избавиться от неприятной ситуации. Выход есть, но перед этим подпишитесь на мой канал. Выход заключается в том, чтобы проводить обряды. В тот момент, когда вы начинаете думать о такой ситуации, думать и переживать о том, что вам необходимо отдать, заплатить, что вас ожидают трудности и сложные обстоятельства, в тот момент, когда это появляется в ваших мыслях, перед собой, перед своим лицом или где-либо в сознании или в пространстве, Представляйте перевернутую вверх тормашками, сияющую огненным цветом, арабскую цифру 4. Таким образом, данный обряд поможет вам избавиться от ваших проблем. Каждый раз, как только вы начинаете вспоминать, рисуйте мысленно цифру 4 у себя в сознании. Таким образом, это избавит вас от ваших неприятностей и ваши вопросы решатся, благополучно в вашу сторону. Вам понравилось данное видео. Не забудьте подписаться на мой канал и в комментариях написать, какие обряды вы бы хотели видеть на данном канале. С уважением.